Это видео о том, каким образом открыть э, заднюю панель э, электрической части газогенератора и каким образом э, заменить сгоревший предохранитель в случае, если э, такая ситуация произойдет. Для того, чтобы открыть заднюю панель, а именно здесь находится вся электрическая часть газогенератора, нам необходимо будет выкрутить 6 винтов, которые находятся по периметру э, крышки устройства и вот здесь внизу на нижней части панели. А сейчас я покажу. Значит, как я уже сказал, нам необходимо открутить 6 болтов, 6 винтов. Для этой цели я использую шуруповерт, потому как делать отверткой это будет достаточно долго. Так, я открутил 4 винта И теперь нам надо открутить 2 винта, находящиеся в самой нижней части электросчетового ящика Все, 6 винтов мы открутили Но обратите внимание Вот здесь внизу есть винт и с противоположной стороны находится такой же винт эти винты выкручивать не надо, но их необходимо слегка расслабить потому что эти винты так называемые петлевые все, я ослабил выкрутил 6 винтов и ослабил два винта теперь можно открывать панель электрощитового ящика чуть-чуть надо приложить усилие так Вот она Вся электрическая начинка газогенератора а, Значит э, Предохранитель В случае э, Если у вас сгорит предохранитель Вот находится он здесь Это обычный автомобильный предохранитель На 30 ампер Сейчас я установил на 30 ампер Но теоретически можно использовать И 25 амперные предохранители Но не менее а, Почему я использую предохранитель с завышенным номиналом. Все очень просто. Газогенератор, сам электролизер, потребляет электрический ток до 20 ампер максимум. Но, так как здесь используется мощный диодный мост, при использовании мощных диодных мостов и подобных регуляторов мощности, всегда возникает реактивная энергия. Этот предохранитель должен вынести нагрузку, используемую электролизером, то есть до 20 ампер и плюс возникающую мощность реактивной энергии. Это приблизительно еще плюс 30-35%. Соответственно, нам необходимо использовать предохранитель с номиналом выше той энергии, которую потребляет электролизер. Все дело, как я уже сказал, в реактивной энергии, от нее, к сожалению, никуда не деться. Вот. А, в случае, если у вас сгорел предохранитель, хотя 30 амперный предохранитель сгорит, навряд ли, а, но и такое тоже может быть при неправильной эксплуатации газогенератора. А, сейчас я а, открыл электро, электрощитовой ящик, не отключая, не обесточивая газогенератор, но вам советую в обязательном порядке, прежде чем открывать эту панель, обесточить газогенератор. То есть необходимо вытащить вилку из розетки. В противном случае вы рискуете получить электрический разряд, вы рискуете быть пораженными электрическим током. Ну, что тут объяснять. Техника безопасности еще никто не отменял. Все, после того, как вы сделали то, что вам необходимо в этой части газогенератора, ну, здесь я так думаю, что вам потребуется либо заменить предохранитель, либо, возможно, настройка временного реле. Ну и после того, как вы заменили предохранитель, либо настроили, перенастроили таймер, панель необходимо закрыть в обратном порядке. То есть, закрываем электрощитовой ящик нижние болты желательно наживить руками потому что они находятся очень близко к панели и подлезть сюда сразу шуруповертом не повредив резьбу на винтах невозможно поэтому наживляем руками а остальные винты при помощи шуруповерта заворачиваем сходу и быстренько либо отверткой Ну вот и все. Я закрутил назад 6 винтов и зажал осевые винты, на которых крышка откидывается. Теперь газогенератор можно включать в розетку и запускать. Все Отлично, все работает.